Руны это магические знаки, которые пришли к нам из северной традиции, от северных богов, магические инструментарии изменения мира. Как им правильно пользоваться, мы не вот. Но Сразу вам хочу сказать, руны принимают не всех, и... а? это означает, что может быть у вас будет запрет на работе в языческой традиции в любой, если вы христианка поэтому здесь нужно спрашивать у вашего патрона тот кто, тот, кто курирует да. тот кто курирует вас тот и должен разрешать или не разрешать вам заниматься рунами у меня очень часто бывает такое что человек например христианский кравер разрешает заниматься рунами да, доводит до какого-то момента а потом говорит нет этот инструмент ты изучил а вот посвящение ты пройти не можешь посвящение свое сознание северным богам да, или просто наоборот уводит человека, несмотря на его чисто ментальное желание заниматься руном, его патрон, когда он считывает это желание, говорит, нет, нет, я тебя запрещаю. так буду. И очень часто, кстати, в последнее время. Вот. Иногда руны человека не принимают, считают, что они учить его не могут, но дело в том, что руна это такой инструмент, который больше сделан, сделан для представителей косты воинов чем какой-либо другой касты. Вот. И понятно, что если руны дать в руки земледельцам, еще не дай бог показать, как ими пользоваться, то ничего кроме порчи на окружающих мы не увидим. Игода.